Всех так Вячеслав, как слышно? Ага, отлично. Привет, привет, Андрей. Все отлично. Да? Ну что, друзья, 18 апреля, всегда 13 на 0 Моск... Москвы, значит, соответственно, технико-экономический вебинар по проекту Skyway. Вот, поэтому, что тут пишут? Выпивший Сразу, Андрей, смотри за это самое. Там сейчас тролли будут активизироваться. Поэтому у нас как бы Хулиганов сразу антитрольную команду запускаем. Так что, хулиганов выкидываем. Значит, друзья, первое сегодня, 18 апреля. Значит, естественно, что Самое. Естественно, что начнем с того, что еще раз, я думаю, что от вашего имени и от себя лично, и от всей команды Skyway поздравим Анатолия Арша Юницкого с днем рождения. Но вчера, 16 апреля, был день рождения. Он его праздновал там по просьбе наших очень таких друзей, партнеров и очень серьезных людей из Ближнего Востока в Дубае. Вот, вчера он прилетел уже в Минск, сегодня на работе, потом на посвящение, я буквально через, перед самым началом вебинара с ним там, согласовывал еще определенные вопросы, в том числе и по информации, что доводим, что не доводим до информации наших партнеров. Вот, поэтому, друзья, пожелаем, естественно, все вместе ему здоровья. Вы все видели во всех чатах, во всех наших информационных ресурсах искреннее поздравления Ему я тоже, когда ему звонил, я говорил, что Антон Гарович, наверное, такого количества поздравлений, ресурсов, действительно, искреннее искреннее не было, Еще я тоже, когда ему никогда в жизни сказал. Да, конечно, это, это, это очень важный момент. Это отчасти, друзья, уже и признание э, того, что. Он создал как инж... создатель инженерной школы, как того проекта, который начинает развиваться Skyway и того сообщества, которое сегодня начинает реализовывать э, ту программу, которую он вынашил не один десяток лет. Поэтому, друзья, ему 69 лет. Это, на мой взгляд, самый активный возраст. У него в семье все долгожители. У него отец прожил почти 90 лет, мама до сих пор, так сказать, в здравии. Поэтому здесь я могу сказать, что, друзья, конечно, всем нам большой удачи, и в этом плане мы должны все желать именно инженеру Юницкому действительно и здоровья, и успехов в работе, потому что на это завязана сегодня вся работа, которую мы сегодня строим, и весь проект Skyway. Мы с вами уже и говорили, и дальше будем обсуждать, что у нас следующие уже горизонты открываются уже вплотную, сейчас обсуждается и делается это уже Spaceway. Мы с вами сейчас уже создаем и реализуем сеть адресных проектов, то, что сегодня воплощается в Transnet, то есть это сеть следующего поколения, которая идет за интернетом. То есть это уже физическое воплощение и транспортных коммуникаций, и энергетических, и информационных. То есть это новое поколение сетей именно Transnet. Это то, что идет в мобильность уже 4.0, 5.0, а дальше уже сегодня инженерно прописываются и обосновываются уже концепции мобильности 6.0, 7.0 это то, что идет в шестом технологическом укладе. Это то, что, друзья, мы с вами создаем. А сейчас уже реально открываются горизонты, что мы начинаем создавать уже сеть следующего поколения, во всяком случае очерчивать ее контуры и, соответственно, возможности перспективы. Это сеть уже третьего поколения, если видеть интернет это сеть первого поколения, транснет сеть второго поколения, то следующая это будет UNET, следующая сеть поколения, которая объединит все, все возможности, которые сегодня дает цивилизацию. Но об этом, друзья, мы с вами будем еще говорить. У нас много на это будет как раз и вебинаров, и конференций, и встреч. Поэтому, друзья, работа предстоит просто колоссальная. И сегодня уже по результатам поездки в Эмираты, я думаю, что в ближайшее время, когда Юницкий посчитает нужным, довести информацию, и когда можно будет ее уже широкому, кругу лиц доводить мы с вами узнаем о тех результатах именно уже бизнес процессов которые идут в арабских эмиратах но друзья косвенно мы с вами все на себе ощутили и все увидели что компания очень быстро объявила о завершении 11 этапа и сейчас с 25 апреля с 23 59 то есть друзья естественно что мы на прошлом вебинаре эту информацию вам говорили, что ждите 8 часов новостей, именно новость о том, что 11 этап уже закрыт. И, соответственно, друзья, 12, э, с 23.59 по московскому времени 25 апреля начнется уже 12 следующий этап. Это значит, что все задачи и цели, которые ставились на этот этап развития, он будет завершен. Сразу меня закидали, друзья, вопросами, и, а когда может ли следующий этап произойти так же быстро и когда теперь произойдет смена очередных этапов. Друзья, как вы видите, все течет очень быстро, очень динамично, событий происходит огромнейшее количество, о чем-то вы знаете, о чем-то мы вам намекаем, а о чем-то вы, чем вы даже не догадываетесь. Это, друзья, уже идут бехи и этапы развития проекта. Но, друзья, в наше время уже не надо не удивляться ничему, и не исключен тот вариант, и, друзья, я не... Как вы понимаете, и особенно Вячеслав, который любит ссылаться на мои вещи, которые я говорю, как неофициальную информацию, друзья, не исключено, и я вполне допускаю такой момент, что либо перед Экофестом, либо во время Экофеста, либо сразу после него может произойти закрытие в корневую технологию. Это будет, друзья, абсолютно, ну, на мой взгляд, логично, потому что те развития событий, которые сейчас идут, они могут вполне к этому привести. Но справедливости ради можно сказать, что мы отчасти были в таких же условиях и в 2015 году, когда появлялись крупные инвесторы и предлагали на определенных условиях закрыть полностью финансирование но соответственно поставить под контроль весь проект юницкий на это не согласился поэтому продлился там на й год на 17 год то что мы с вами делаем сегодня исходя из того что подготовлена логика работы в адресных проектах и мы с вами как инвесторы уже можем выбирать для себя Любой из десятков, сотен и тысяч проектов, которые будут запускаться, соответственно, для себя наиболее интересный и наиболее оптимальный. Вот, поэтому с, именно с головной компанией, то есть тот краудинвестинг, как строится, то есть инвестпроводящая система, сразу после Экофеста, скорее всего, произойдут кардинальные изменения. Так что, Вячеслав, могу эти слова повторить и за каждое слово ответить, так что... На это можно ссылаться и прям э, четко от меня цитировать, дословно, э, что, что я сказал. Вот. Поэтому, друзья, э, из... друзья, э, я буду периодически, так сказать, это будут вот этих вот хулиганов и отморозков из перископа высылать, потому что тоже долго средили. Или отключать чат, вот после есть, но все-таки там основное... -то. Но если дебилы туда пишут и пишут матами и пишут ругательствами, ну что мы сказать? Дебилов будем, дебилов будем это самое, выгонять. Дебилам не место в нашем сообществе. У нас все-таки сообщество высокоинтеллектуальных и людей, которые обладают определенной интуицией, определяют, обладают очень мощными аналитическими способностями, которые, получая информацию, могут для себя принимать решения, участвовать в довольно-таки сложном, высокоинтеллектуальном рисковом, инновационном вечерном проекте, которым является Skyway. А сейчас мы готовим и как раз уже Алексей на этом более подробно скажет, идет вовсю тестирование уже нашей блокчейн-платформы, платформы Transnet, именно которая является скажем так, алгоритмом и программой, которая запускает строительство реального Transnet, то есть сети адресных проектов. Это работа не останавливается ни на секунду, ни на час. Вот, соответственно, мы вот на, на этой неделе с Алексеем летим в Минск, уже как раз чтобы согласовывать и с конструкторским бюро уже подготовку модуляторов для работы в реальном полигоне блокчейна и реальной, реального подвижного состава. И то, что мы будем потом показывать на Экофесте взаимодействие уже. Реальной транспортной системы и экономика токена. И, соответственно, уже определенные планы на будущее. И я думаю, что сразу после возвращения на следующем вебинаре или на, скажем, на том обучении, которое мы готовим уже в Youth School, то есть это то, что будет уже обучение с применением из самой схемы технологии блокчейн и обучать блокчейн. И мы с вами об этом будем очень и очень подробно, соответственно, говорить. Поэтому, если введя итог этой недели и, там, скажем, уже от таких радужных и очень приятных поздравлений, связанных с юбилеем, не с юбилеем, пока с днем рождения, следующий год у Анатолия очень такой, так сказать, значимый, но я считаю, очень такая еще детская, детская дата. Вот. Для меня, я тоже не раз уже говорил, 16 апреля этого года, тоже не такая знаменательная дата, потому что в этот день я первый раз услышал Skyway, услышал струнных технологий и познакомился с инженером Юницким. Это было в моем рабочем кабинете, когда он первый раз делал презентацию, и то оказалось, что это был его день рождения. Вот, это было ровно 18 лет назад. Соответственно, мы потом еще, так сказать, по этому поводу... Очень здорово провели такое неформальное совещание. Поэтому, друзья, я рад, что 18 лет назад, именно 16 апреля, я включился в проект струнных технологий, познакомился с инженером Юницким. И вот я могу сказать, что все 18 лет – это такая основополагающая линия, которая всегда была для меня очень важной. Но ну, а уже на 10 последних лет – это реальная работа, которую я занимаюсь профессионально, и получаю от этого очень серьезное и моральное удовлетворение, потому что всегда очень интересно заниматься тем, что нравится. А сегодня, когда идет уже и реализация проектов, когда я своими глазами вижу уже появление всевозможных вариантов подвижного состава трасс, и уже вовсю идет формирование сети Transnet, это, конечно, друзья, уже и следующего уровня скажем такая эмоция, когда ты видишь результаты работы, на которую потрачено очень много и много и сил, и энергии. И как, особенно э, те, кто не верил э, там, 10 лет назад, 5 лет назад, я уж не говорю там три года назад, когда началось строительство, сейчас уже с этими людьми общаться несколько забавно. Потому что люди, которые говорят, я все равно вам не верю, я все равно не верю в Skyway. Друзья, здесь я, что я могу сказать, это дело каждого. А те вещи, которые мы будем продвигать и объяснять дальше, то есть все, что связано уже с космической программой, все, что связано с высокоскоростным, то есть сейчас, в, в этом году начнется уже реализация скоростного SkyWay, то есть скоростями уже от 500 до 600 км в час. Следующее у нас по плану, друзья, и это особенно, акцентирую, там, Вячеслав, это тоже надо всегда понимать, что э, вот про э, меморандум, который делается, то есть там не было ни легких страсть, ни юнибайка, ни юнитрака, которые сегодня уже видели тоже ролики, и когда боевые люди будет выходить, Леонид обязательно будет вставлять ссылки на все эти ролики, то есть в этом, на этой неделе Михаил Кириченко дал очередной репортаж с испытаний подготовки к сертификации уже юнитрака, это грузовой легкой транспортной системе, но минуточку с грузоперевозками до 20 миллионов тонн. То есть одна эта легкая трасса может возить пятую часть всего Транссиба, друзья. Всего Транссиба. Представьте, что такое Транссиб, что такое... Во всяком случае, 20 миллионов тонн это больше, чем добывается в Красноярске, в канска ачинском угольном бассейне, в крупнейшем э, угольном месторождении в мире. Соответственно, эта легкая система может обеспечить полностью вывоз продукции. Так вот, это не было в меморандуме, сегодня это реализуется, а сейчас уже идет проектирование и строительство, и мы с вами увидим уже сверхлегкую систему, то есть там, где путевая структура, я ее еще сам не видел, Юницкий просто обозначил, что вся путевая структура с теми характеристиками, которые заложены под Юнибайк, Юнибус, Юнитрак, она будет величиной с мобильный телефон. Говорит, как увидите на Экофесте? Поэтому, друзья, я сам с нетерпением это хочу увидеть. Вот, Я сам с нетерпением хочу увидеть уже нашего дрона, который будет роботом, первым в мире роботом, который будет осуществлять реальную, реальную путевой структуры SkyWay. Вот, поэтому это тоже работа активнейшим образом ведется. Поэтому это все, друзья, в меморандуме. Вячеслав, я тоже прошу акцентировать на это внимание, когда будешь рассказывать. Этого не было в меморандуме это идет. И следующее, то, что прозвучало буквально где-то с полгода назад, вот это я так прошло фоном и тоже на это не обратили внимания, просто как сравнение с хайперлупом что сегодня уже идет проработка и идет моделирование и уже предпроектной работы по гиперскоростной системе, то есть скорости 1250 километров в час. И таким образом сегодня уже проектируется и в разной стадии готовности и сверхлегкая система одноместная или двухместные юнибайки, то есть это и спортивная, и туристическая, и индивидуальная транспортная система. И юнибусы, то есть уже 14, потом юникар вы видели, 18 местный, а в, в, в следующем шаге он будет уже 48 местный, то есть 8 секций по 6 человек, соответственно. Идет уже сегодня ходовые испытания подвижного, ну, подвижного модуля, и я тоже думаю, там ближе к Икафесту увидим, это уже Юнибус 48-местный, Бирельсовый, тоже проходили репортажи, на которых мы видели подготовку уже именно под мобильных блоков. Идет сегодня изготовление и предварительное испытание сверхпроизводительной грузовой трассы, где будет два трансиба 200 миллионов тонн, модуль, сам скоростной модуль, то есть как мы его пока в рабочем названии называем юнилет, то есть то, что движется очень-очень быстро, то есть сначала обозначалась скорость 500 км в час, потом от юнитка получалось, что скорость может быть и выше 550, а может быть даже 600, то есть это показывает расчеты и продувка в аэродинамической трубе, но естественно, что только покажет практика и мы все ждем с нетерпением и на транс, то есть сентябрь 2018 года, когда он живьем будет продемонстрирован мировому технологическому сообществу и будет впервые заявлено о том, что наземная скорость с энергетическими затратами в десятки раз меньше, чем у самолета и скоростного поезда может строиться и эксплуатироваться в условиях поверхности Земли без дополнительных устройств, то есть без создания форвакума и без дополнительной тяги там, в виде реактивных двигателей. Соответственно, друзья, это будет абсолютно новое, и здесь мы уже имеем право говорить, что мы показываем модуль, а дальше он встает на испытания, потому что точно по такому же принципу прошел он на транс 2016 -го года, когда показали Unibike Unibus, и было задекларировано о том, что в течение двух месяцев он встанет на ходовые испытания, а в течение года он будет засертифицирован. И здесь, друзья, за все эти слова можно сказать, что они не то что сбылись, за каждое слово стоит уже проведенное изготовление, испытание и сертификация. И когда сегодня команда во главе с Юницким говорит о том, что мы покажем скоростной модуль и в течение года проведем испытания и приступим к сертификации уже реального изделия, то это, друзья, за собой имеет как минимум уже пройденную практику. И тот, кто будет в этом сомневаться, он прежде должен сомневаться или обосновать, что этого не сделано до сих пор, то есть Unibike и Unibus не сертифицирован и сегодня уже не ведутся разработки конкретных адресных проектов. Поэтому, друзья, это абсолютно уже обоснованное утверждение, и это уверенность в тех силах, которые сегодня заложены и в инженерной школе, и в конструкторском коллективе, и в производственных мощностях, которые сегодня есть в Skyway, и в том сообществе, друзья, которому мы с вами бежим, о том, что мы делаем и развиваем Skyway. И сегодня, опять же, возвращаясь к этому вопросу, что очень многих бизнес-процессов, которые сегодня идут, мы, к сожалению, не можем рассказать, как, как мы вам говорим, что формула о том, что можете поверить мне на слово, но с учетом того, что происходит, очень скоро, друзья, вы увидите реальность и просто. Те события, которые сегодня находятся несколько как айсберг под поверхности воды, они будут на поверхности, мы с вами уже... Но это, друзья, несколько забегая вперед, и здесь как именно как футуровод или как тот, кто несколько освещает события, которые идут на шаг впереди, я могу это говорить, и у меня всегда есть аргумент, друзья, что официальную информацию, которую можно обсуждать, опровергать, с которой можно спорить... Это то, что вы услышали о Римского. А про меня вы можете сказать, что ну, Сибиряков в очередной раз на вебинаре что-то говорил, что идет проектировка дронов или сверхлегкой системы, или там э, сверхскоростей. Придет время, друзья, наверное, мы об этом вспомним и поговорим. Поэтому здесь, э, друзья, что имеем, э, то имеем. Поэтому давайте э, сейчас мы больше и больше места будем э, у, уделять времени именно уже запуску платформы Transnet, именно нашей блокчейн-платформе, которая сегодня изменяет работу с адресными проектами. То есть мы вовсю сейчас готовим э, курсы обучения, где мы будем обучать э, и самой логике работы с блокчейном, с токеном, и, что самое главное, мы запускаем инструменты автоматизированной работы с адресными проектами. Как эти адресные проекты будут выбираться, как они будут визуализироваться, как будет считаться под них бизнес-план, то есть затраты, расчеты, окупаемость, как будет готовиться полностью система выпуска и увязки в единую систему токенизации, привлечения инвесторов, запуск производственного цикла, а потом строительство и эксплуатация. Это, друзья, все готовится и это и есть как раз та платформа Transnet, которую мы сегодня и запускаем, и создаем. И сразу... Могу анонсировать, и некоторые говорят, что открывая следующие горизонты, что у этой платформы задача уже стоит не только запуск Skyway и не только строительство трансмета, а это запуск уже следующих направлений, это уже более широкие горизонты, это уже подготовка испытателей базы уже для космической программы. И сейчас, друзья, уже приходит время, когда можно это обозначать. И Транснет это то, что уже сегодня будет готовить платформу для того, чтобы идти дальше. И строительство Транснета, то есть сети адресных проектов, это десятки и десятков миллионов километров дорог по, на, по всей планете. Это, друзья, не предел. И сегодня... Уже Юницкий закладывает следующие горизонты, и, друзья, на мой взгляд, это абсолютно правильно, потому что в свое время, если бы Циолковский не закладывал теорию воздухоплавания, именно космического воздухоплавания, ступенчатых ракет, орбитальных комплексов, то, наверное, не скоро бы подошли к этому пониманию. Но когда это показано, теоретически рассчитано, а потом еще и начинается практическая реализация, значит, это все Приближается. И в ближайшее время, друзья, вы увидите и будете участниками. И как всегда, друзья, у вас всегда будет право участвовать в этом процессе или не участвовать в этом процессе. Это каждого выбор свой. И исходя из ваших возможностей, исходя из ваших представлений, исходя из вашей интуиции, вы будете иметь возможность после закрытия финансирования корневой технологии, соответственно, либо инвестировать в адресные проекты, которые будут идти по всему. В всех уголках земли которые по различным направлениям это сегодня как минимум 10 направлений которые сегодня уже оформили а их все будет больше и больше вот, будут возникать такие направления как сибирский холод то есть там транспортировка пищевого льда сегодня по всему миру будут возникать проекты с добычей труднодоступных сегодня полезных ископаемых которые сегодня с расселением строительства новых линейных городов это друзья то что сейчас уже в работе а сейчас возникает новый горизонт, и это строительство уже и обрисовка контуров Spaceway, ЮНЕТА, то есть следующей сети, и как раз единым механизмом, который все это будет запускать и делать, это будет та блокчейн-платформа, именно которую мы сегодня уже тестируем, как мы сегодня, скажем так, в самом-самом разгаре. Так, значит, еще по выставкам, которые сейчас вот, которые прошли. То есть вы все, наверное, видели репортажи, которые идут, потом прошли с дубайской выставки, именно как построение логики новых городов. И здесь можно четко сказать, что Skyway сегодня и инженерная школа Юницкого то новое направление, которое станет однозначно лидером в выборе приоритетов развития и городов, и территорий, и территорий целых государств. Сначала, помните, когда два года назад это стали обозначать, мы говорили это очень аккуратно. Год назад об этом стало уже более четко. Можно говорить потом, мы с вами о космической программе, тоже говорили очень аккуратно, пока она не стала уже, ну, скажем так, все, так, всеобще обсуждаемой. нас начал давать свои концепты, решения и колонизации Марса, и построения многоразовых ракеты, когда уже глава базиса начал э, говорить о том, что сегодня космическая индустрия – это не какая-то далекая перспектива, а сегодня реальность. Поэтому пришло время, друзья, увязать и показать, что все это единый комплекс, что это единая э, работа, и все это идет на единых э, инженерных разработках, ко на, которыми юнитки работают уже десятки-десятки и десятки лет, то есть как минимум уже 40 лет, там 45 лет из своих активных 69. Поэтому сейчас мы подошли и мы реализуем с вами идеальную транспортную систему в земных условиях, то есть это Skyway. Вот, и я не раз повторял это слово, что это идеальная система, то есть более совершенная система, более эффективная, более энергосберегающий, более экологичный создать чем SkyWay будет невозможно. И у нее следующие потом задачи это подготовка уже технологий, которые будут использоваться уже на орбитальных процессах, то есть космос и следующее тоже построение. Это тоже с вами то, что мы будем рассматривать и в чем у нас с вами будет непосредственно возможность участвовать. И чтобы мы понимали, что это не значит, что те экономические дивиденды, те технологические э, закладываемые результаты, дивиденды, которые идут, сопровождают развитие экономического проекта, это, друзья, ни в коем мере не, не отменяется, это все будет только э, идти в общую копилку. И в этом году еще мы очень планируем и надеемся, и все силы прилагаем на то, чтобы начать свободный оборот, обязательно все, что связано со SkyWay еще в этом году. В 2018, чтобы началась уже реально рыночная капитализация, когда можно свободно продать и купить обязательства Skyway. И, соответственно, закладка уже инвестирования в следующие проекты. Это будет сделано и с помощью новых инструментов, которые мы создаем, то есть это блокчейн-платформа. И также идет подготовка традиционных. Никто, друзья, не отменял и ни в коем случае никто не отрицает, что таким же образом будем готовиться и к традиционным размещениям на биржах и на рынках. И в свое время будет проводиться IPO. Но, друзья, когда и в каком э, сейчас ключе это будет делаться, сейчас сказать невозможно. Просто мне очень много пишут и пытаются противопоставить развитие, инж... соответственно, блокчейн-платформы традиционным финансовым инструментом. Нет, друзья, это э, проект очень масштабный, он абсолютно многогранен, поэтому будут использоваться все возможные инструменты, которые сегодня существуют. Какие-то будут из них более приоритетны, какие-то какие будут более успешны, но то, что будут использоваться все инструменты, друзья, это однозначно. И, конечно, вот тут, был я на встрече буквально вчера с очень большой группой инвесторов, таких, которые реально проекты. Традиционный вопрос, что реально ли рассматривать дивиденды и в этом году, то есть на что можно сказать, конечно, друзья, дивиденды это слово очень занятое, очень информационно насчитанное, но доход на инвестиции, то есть прибыль на инвестиции, в 2018 году вполне может быть. То есть все сейчас складывается и идет таким образом, что это вполне реально. Насколько это будет реально в такого рода инновационном венчурном проекте, друзья, я думаю, не может сказать никто. Но видя и Наблюдая за теми темпами развития, за тем, что сегодня идет за реальным построением бизнеса, я могу сказать, друзья, у меня нет никакого сомнения о том, что именно капитализация инвестиций, которая сегодня идет в Skyway, она начнется там, в 2018 году, а в 2019 году она просто будет очень и очень быстро прогрессировать, быстро расти. Вопрос по какой стоимости. Друзья, как вы понимаете, вы называете вопрос, а стоимость определяет только спрос предложения, определяет только рынок. Поэтому по какой цене можно будет продать, по такой цене и можно будет получить прибыль. Наша задача сейчас, друзья, это запустить этот механизм, и чтобы те, кто на сегодня хочет избавиться от обязательств Skyway, чтобы у него были такие возможности, он мог это продать с прибылью для себя, опять же Скажете по номиналу, друзья, какая будет прибыль, вы сами будете определять для себя сами. То есть по какой цене вы хотите продать. Потому что я всегда привожу пример, что 10 лет назад мне предложили купить на 10 тысяч долларов биткоинов по цене 10 центов за штуку. И я отказался это делать, потому что я не буду создать альтернативную систему, которая будет конкурировать с ФРС Соединенных Штатов. И когда... Один биткоин стоил 20 тысяч долларов, я перемножил то, что я бы мог реально на этом заработать и понял, что, наверное, я все-таки был неправ, наверное, я мог бы или там поступить по-другому. Но самое глупое это говорить в таком самом, что было бы, если бы я поступил. Итак, это глупо, друзья я на это могу сказать, что зато у меня есть очень существенный пакет обязательств Skyway. Я сегодня активно инвестирую уже в токены именно Skyway. То, что сегодня идет, все, что связано с ютами. То есть это направление, их сегодня уже порядка приближается к 10. Поэтому сегодня я ошибку, ту, которую я совершил 10 лет назад, недооценив перспективу биткоина, вот, находясь уже в Skyway. Я уже, конечно, таких ошибок не э, совершаю. Но, друзья, это риск каждого, и это ответственность каждого. Мы вам можем только доносить э, информацию, мы вам можем просто давать рекомендации, а принимать эти рекомендации, прислушиваться или делать что-то, это дело из вас каждого. Мы со своей стороны, и здесь как раз у нас идет приближающая, наверное, на следующий или через неделю, друзья, будет объявлена дата, уже «Экофеста», вот, то есть в каких числах августа он будет проводиться. «Экофест» — это такое многоплановое мероприятие, где прежде всего это будет сбор и слет, я бы сказал, единомышленников, тех, кто является приверженцами инженерной школы Юницкого и тех направлений, которые она развивает. Вот, это будет своеобразный технологический отчет конструкторского бюро о проделанной работе, это будет творческий отчет именно э, Юницкого как инженера, как человека, который создает будущее с теми перспективами, которые нас ожидают. Ну и соответственно, друзья, мы еще и в, в этот раз активно все это будем совмещать с демонстрацией показов, э, уже токенизацией, то есть совмещение реального бизнеса, реального производства, реальной инженерной инновационной технологии все, что сегодня связано уже с цифровой экономикой, все, что связано уже с построением новых моделей и управления, и расчетов, и учетов, и, соответственно, планирования и инвестирования. Ну вот, друзья, давайте сейчас, Андрей, можешь включить побольше вопросов, пускай народ, который хочет даже злые вопросы, пишите. Вот, я сейчас передаю слово Алексею, он, как всегда, как сегодня... Я, я бы так сказал, основной движитель создания платформы Транснет, вот, потому что на него замкнуто сегодня и оперативное управление, и работа со всеми группами разработчиков, вот, и работа сейчас еще одно направление, это уже непосредственно с вендором, то есть работа с м, уже инженерными подразделениями, когда идет увязка уже именно токенизации и бизнес реального производства. Вот. И в конце я, друзья, буквально на несколько минут. Не подведу итоги, что нас ждет в ближайшее время. И э, планы на ближайшее будущее. Алексей, слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Так, ну, наверное, комментарии еще не включили. Я надеюсь, что все хорошо. Пробежимся по традиции, что у нас произошло. То есть выставки уже закончились, и после них Анатолий Эдуардович был далее на переговорах, только вот недавно, можно сказать, вернулся в КБ, и опять же вы узнаете об этом фактум, потому что если знает об этом кто-то из наших вебинаров, то, соответственно, может знать кто-то из наших недоброжелателей, те, кто желает как-то навредить проекту Skyway. А таких людей, поверьте мне, достаточно немало. Ну, вот на самом деле атмосферу выставки, я вот специально здесь вырезку сделал, то есть, вот, наверное, эта фотография и предыдущая отражает, то есть, действительно, с каким упоением, я больше чем уверен, слушали арабы и на высшем уровне, причем арабские представители, арабские представители, чиновники Анатолия Эдуардовича, что все, естественно, фокировались, селфились с юнибайком. И юнибайк – это, наверное, самое меньшее, что сейчас можно показать, друзья. Но это действительно такая вот мобильная система для перемещения и на выставке. И я с нетерпением жду, на самом деле, когда наступит дата инотранс на инотранс мы с Сергеем Анатольевичем по сравнению вот, не присутствовали на выставке в Арабских Эмиратах, в Индонезии, ну просто элементарно. Некогда уже э, одновременно находиться в разных местах и решать одновременно задачи. Поэтому на и на трансе обещаем, что будем, потому что это действительно такое великое событие будет для Skyway. Мировая презентация высокоскоростного транспорта Skyway. То есть как он будет выглядеть, что будет внутри какие будут инновации действительно раскрыты, не раскрыты никто этого не знает и друзья на самом деле наша с вами сейчас задача передавать эту информацию чтобы все ожидали что вот высокоскоростной транспорт действительно появится уже широкой публике в сентябре 2018 года. А, казалось бы, прошло, друзья, два года, и они действительно пронеслись пронеслись с огромной скоростью. Потому что вот если вы взглянете на подобную новость, где, соответственно, было рассказано о том, что было достигнуто, на самом деле за предыдущие года, то просто диву даешься, насколько много мы уже с вами, друзья, прошли. То есть вот посмотрите на вот эти этапы развития, обязательно откройте ссылку на статью. И это действительно вехи, вехи становления мировой технологии, которая спасет десятки, может быть сотни, может быть миллиарды людей. Но в чем неимоверно и без всяких сомнений нуждается весь мир. То есть вот январь-апрель 2014 года, друзья, я помню эту дату, потому что в декабре я не услышал о проекте от людей, которых мнение для меня было недостаточно авторитетным, и я планировал уходить вообще из всего, что связано с партнерскими программами, именно в свой традиционный бизнес. Сейчас он у меня в таком полузамороженном состоянии, ну даже не полу, наверное, в замороженном состоянии. И в январе, уже когда я услышал в первый раз вебинар Анатолия Эдуардовича в маленьком окошке с плохим звуком, и я просто вслушивался в эту информацию, не мог себе вообще представить, до каких результатов, до каких целей сейчас мы дойдем. Ну и потом, собственно, те, кто с 2014 года, вот с первой конференции, где мы все встретились, познакомились, гостиница университетская. И это действительно такая вот для меня была роковая в хорошем смысле этого слова конференция потому что на конференции я особо не любил ездить и себя, можно сказать, заставил поехать в Москву. И насколько это поменяло жизнь, наверное, всех людей, которые были на этой конференции сейчас активно развивает проект Skyway. Ну а потом, друзья, скорость действительно набиралась у проекта стремительными шагами. То есть вы помните, что было такое время, что и... В небольшом здании, то есть в арендованном здании, начинали все представители и инженеры КБ. Вообще в самом первом начале Анатолий Эдуардович только был инженером. И все постепенно, постепенно набирал обороты. Помните, как мы врадовались, когда были установлены первые промежуточные опоры, когда, соответственно, вторая анкерная опора начала строиться параллельно. Легкий транспорт, то есть у нас есть даже на это сформированные слайды. И тогда это было мощным материалом, но, друзья, это все уже действительно прошлое, которое невозможно забыть, потому что это наша с вами история. И даже то время, когда множество уже КБ, ЗАО, струнные технологии располагались в бизнес-центре «Титан», оно также ушло, потому что это было съемное Пускай и комфортабельное в таком полуэлитном районе располагающееся здание. И кто-то поговаривал, что бизнес-центр «Титан» полностью будет куплен за уструнные технологии. Друзья, тут чего не отнять, Дальевич, это оптимизация расходов и постоянная корректировка планов. Потому что если вы будете сравнивать с бизнес-планом, вы бы не нашли таких подвижных составов, как «Юнибайк» конкретного названия юнитрака юниконта вы тоже бы не нашли если говорить про грузовой дрон что вот как бы было также заложено на развитие, тоже не было этого в бизнес-плане друзья ну и соответственно то что возможно потенциально будет действительно начать направление уже Spaceway, Paceway, что будет формировать уже сеть не Transnet, а как мы позиционируем с Сергеем Анатольевичем, Unet, и пускай кто-то а, там смеется там и так далее, что с каким-то провайдером будет ассоциироваться, питерский, если не ошибаюсь, провайдер. Но, друзья, а, в музыке всего лишь 7 нот, а какие произведения искусства сочиняются, то есть такое название и Transnet тоже есть такая э, латиноамериканская компания. Мы назвали, не, не постеснялись платформу. И куча всего, что Transnet Group там, и так далее, SWIG, э, все это Достаточно сложнее продвигать, но мы не могли не назвать так платформу, потому что на самом деле это формирование сети адресных проектов. Какие-то проекты будут централизованы, какие-то проекты будут децентрализованы, но это формирование именно конвейера сети адресных проектов. И сейчас, вот глядя на то, что уже прошло, я эту стратегию обкатал на более чем пяти конференциях. То, что сначала показываешь визуализацию, то, что прошло. И ну, я просто не буду повторяться, вы сами посмотрите, что у нас было в 2015, что было в 2016. Сейчас уже 2018 год. И я думаю, что все, кто активно развивает проект Skyway, могут даже вот так вот взглянуть назад и понять, что... Может быть у кого-то дети уже подросли, может быть у кого-то уже внуки подросли, но насколько действительно это нас всех цепляет и завораживает, потому что этого времени мы не заметили. То есть я иногда просматривают, ну, в папках находится, сколько командировок было совершено, допустим, в 2016-2017 году. То есть в 2017 вообще, в принципе, 200 с лишним дней я был вне дома. И, друзья, это стоит того на самом деле, потому что это действительно как бы дань уважения и дань самоотдачи, проекту, который, ты что действительно перевернет жизнь многих людей на всей планете Земля. Просто невозможно этим не заниматься и действительно чем-то жертвовать, друзья. И Анатолий Эдуардович также чем-то жертвует, потому что все началось, друзья с программы общепланетного транспортного средства. То есть это программа Spaceway, которая сейчас получила название. Это то, что сформирует уже за Транснет сетью, следующий за интернет, United Network. То есть это объединенная сеть и скорее всего даже интернет, который сформирует на околоземной орбите, возможно, Илон Маск, это также войдет в ЮНЕД. Там уже будет свой аналог мира интернет-вещей, мы говорили про Transnet Space. Друзья, вот это вот настоящая фурология. И я могу сказать, что у нас есть решение. Ну, собственно, те, кто следили за социальными сетями моими, Сергея Анатольевича, в день космонавтики, что замечательно, родилось действительно уникальное, очень интересное решение, как без каких-либо не то что даже угроза недопониманий со стороны недоброжелателей потому что недоброжелатели даже абсолютно должны понимать куда мы движемся что говорить про тех кто действительно поддерживает проект Skyway как в виде инвестора так и на высшем государственном уровне например Арабские Эмираты есть беспроигрышная стратегия, так скажем, win-win, как говорится на английский манер. Каким образом уже сейчас начать развивать вот это вот действительно направление ЮНЕД. И настанет время, друзья, вы узнаете об этом. Вы не представляете, насколько это будет интересно и насколько это в тренде. Когда-то вот такими действительно мазками и такими действительно вот, может быть, Чуть-чуть предвосхищающими фразами мы говорили о запуске плат. Друзья, по сути, ничего особенного пока что не произошло. И вот тоже в социальных сетях же сейчас блоги не запускаем по определенной причине, потому что мы хотим уже показать продукт, ну, хотя бы атомарные транзакции решить и ребята наши уже приступили возможно будем первые в мире кто решит атомарные транзакции именно в оболочке графена то есть это не было решено между блокчейнами и графен нет решения проведения томарных транзакций это нам сугубо необходимо для того чтобы каждый адресный проект смог с друг другом общаться если какой-то проект даже Централизованный, но он реализован на блокчейн, соответственно, у него будет централизация, у него будет какое-то свое особое управление. Но, друзья, мы всегда говорили, что Skyway сотрет грани, сотрет границы, именно вот что касается постов различных и так далее, пограничных. Это можно решить с помощью блокчейн, и э, экономики адресных проектов, по сути, будут общаться между собой, формируя единую, уже объединенную, но децентрализованную, одновременно неубиенную и абсолютно безопасную экономику э, именно глобального пространства Transnet, сформированной платформой э, Transnet э, и, соответственно, на основе э, только единственная технология, без которой ничего не могло подобное появиться, это технология Skyway, которая не могла родиться без именно указаний как полководца и без гениальных идей Анатолия Эдуардовича Юницкого. Друзья, потому что 69 лет, 69 лет. Это может быть не круглая дата, но я больше чем уверен, что уже в 70 лет Анатолий Эдуардович будет праздновать не просто юбилей, так скажем, когда я звонил Анатолию Эдуардовичу в шутку, сказал, что Анатолию Эдуардович, с кем вы будете на следующий уже день рождения справлять и вообще вот на каком высшим государственным уровнем, может быть вообще ООН там и так далее, но ну, насчет ООН я сейчас фантазирую. Друзья, никто не знает, но однозначно я могу сказать, что авторитет и рейтинг проекта Skyway среди мировой общественности набирает обороты без вливания маркетинга, без каких-либо бешеных затрат на пиар, на вирусную рекламу. Чего не сказать о гиперлупе и чего не сказать о том, как они светятся. То есть это действительно как бы путь, который сейчас проходится. И если в 2018 году будет представлен высокоскоростной транспорт, я не сомневаюсь, что это будет освещено во всех мировых изданиях, то 2019 год это уже действительно стремительные набирание оборотов, эффективности конвейера сети адресных проектов, как отдельно от блокчейн, так и на базе блокчейн платформы Transnet. И, друзья, это мы уже видим, потому что вот на днях был, был запущен тестнет, то есть три ноды, уже не одна, не две, а три ноды, ну, чтобы так скажем, четное количество больше одного. И это было нам необходимо для того, чтобы уже моделировать экономику, для того, чтобы децентрализованное приложение школа, через которое мы будем с вами обучаться, и сейчас вот у нас есть идея даже копирайтеров обучать, потому что ну, действительно как бы продукт платформы сложный, когда вы прочитаете технику экономическую, я не люблю название «белая бумага» там и так далее. Мы будем называть это техникой, экономический документ просто. Бизнес-документ, э, э, бизнес-маркетинговый документ. То есть будет... Три рода документации это техника экономическая документация это бизнес маркетинговая документации и one pager one paper то есть это именно на небольшом развороте максимум два разворота уже вся выжимка дана для тех кто ну совсем ленится почитать и посмотреть на и те кто говорили что вот там, допустим, какие-то дизайне к сайту и так далее. Друзья, мы его запустили с одной причиной, даже не выхода в информационное поле. И я все-таки считаю, что те, кто разбирается в программировании, можете посмотреть код. Те, кто разбирается немножко как бы в дизайне, можете посмотреть на сайт Apple, что такое минимализм и так далее. То есть этот сайт он не планировал он был сделан для того чтобы э, дать описательную часть нашего продукта который мы готовим и для того чтобы уже э, более так наглядно общаться с потенциальными уже работниками платформы естественно в первую очередь это разработчики но друзья я могу сказать что разработчиков мы не имеем права взять э, ну наверное э, в КБ также происходит э, пока не будет поставлена задача соответственно вот сейчас у нас ставится задача по атомарным транзакциям. Но, ну, возможно, эту задачу мы одного-двух разработчиков еще возьмем. Сейчас у нас несколько разработчиков работают, ну, наверное, как несколько десятков. Это действительно такие вот алмазы своего дела, которые проходят огранку Skyway, блокчейн и становятся, уже станут, не становятся, а станут бриллиантами. И, друзья... Я могу сказать, что действительно, вот, если кто-то не верит в технологию Skyway и не понимает, вот, что визуализации там, и так далее, что показано, это все абсолютная реальность, то о платформе говорить нечего, потому что это венчур венчуре. И если кто-то считает, что все, что было сделано в Skyway, с 2014 по 2018 год это профанация, какая-то э, нехорошими словами можно говорить наших оппонентов, скам, разводка, там пирамида и так далее. Просто можете сразу закрывать э, страничку и ждать, э, вот э, ребята там взяли интервью, э, скоро, я думаю, что оно выйдет, э, и э, я там сказал, что тот, кто сомневается, обязательно подождите до крайней недели на 15 этапе, а лучше за несколько дней, может быть у вас родится желание все-таки проинвестировать, потому что потом когда уже происходит на рынок акции там и так далее ну и соответственно рынок токенов уже такие веяния как Pump ну и дамп тоже то есть Pump – это когда именно подталкивает движение вверх актив либо токен дамп это когда наоборот обваливает, это все начнется не без этого друзья Но у нас нет цели каких-то биржевых игр там и так далее мы когда будем говорить о платформе вообще, об инвестициях, не будем говорить. И цель действительно сделать разработку, она сейчас идет, слава богу, направление UdKit. Это то, что касается симулятора, как блокчейн-симулятора, так и физического симулятора. Что такое физический симулятор? ну По сути, это то, что будет оцифровывать трассу Skyway и токенизировать, все бизнес-процессы не затрагивая движение и какие-то, так скажем, интимные места технологии Skyway, которое должно контролироваться неким центральным аппаратным органом, ну, к примеру, назовем его Центр обеспечения данных, то есть Центральный орган данных, ЦОД. И, соответственно, друзья, вот мы сейчас движемся в тех сроках, чтобы вот это вот оцифровывание первой части трассы действительно показать, тем срокам, которые мы закладываем. Скоро сайт платформы, я думаю, что ну, где-то через месяц запасом он несколько преобразится. Что будет, как будет, мы не будем говорить, потому что, в принципе, сейчас никто не инвестировал. ну Помимо энтузиастов, число входит я, Сергей Анатольевич. И, наверное, это правильное решение Сергея Анатольевича сейчас вот как бы инвестировать. Но никакого примайна, никаких таких вот суперусловий и так далее. Ну что это все, все может будет посмотреть и так далее. У тех, кто начинает финансирование на свои средства платформы, нет. То есть единственное как бы условия будут по окнам. То есть, когда будет размещение, размещение будет происходить по окнам, естественно, в крайнее окно. Уже будет менее выгодный вход, но это и логично. И, друзья, я не могу, к сожалению, говорить, каким образом мы действительно начнем развивать направление Spaceway, формируя сеть UNED, но, друзья, это примерно, благодарим Маскову, то есть у меня лично такая идея появилась, когда-то мы говорили про стратегию Джобса, про Unibike, то, что вот все началось именно с апгрейда каких-то минимальных вещей. Ну, если говорить про компанию Apple, сначала был это iPod, потом, соответ потом iPad там, и так далее. и Родилась именно вот такая вот бизнес-маркетинговая концепция, которую технологически решил еще давно Анатолий Эдуардович по поводу Юнибайка, и, соответственно, есть предположение. Стратегия Маска пусть пусть так называется, но это просто вот его игра, то что он на самом деле как бы запуская первые ступени там различные, которые приземляют ступени Фалкона, то ракеты, которые загрязняет окружающую среду и сокращает озоновый слой и до того достаточно как бы зыбкие и хрупкие нашей любимой планеты Земля. Но совершая эти все вещи, говоря о том, что вот самая маркетинговая такая штука, что полетит на Марс, на самом деле есть желание просто охватить Землю интернетом. То есть это хорошая бизнес-позиция, это нужно человечеству, но каким образом это преподносится и доносится? Потому что если бы было сказано, что я хочу охватить Землю интернетом и давайте все помогать, не было бы это воспринято таким образом. Поэтому учимся, так скажем, у наших конкурентов, а может быть и сотрудничать будем уже в космической программе, ну я говорю конкурентов по флане Гиперлупа, потому что все-таки Илон придумал это все. Но э, стратегии, так скажем, выводим на основе опыта уже свои. И вы не представляете, насколько это красивая стратегия. Ну и, соответственно, я могу сказать, друзья, что и в Республике Беларусь э, Skyway начинает э, завоевывать э, такие вот позиции, которые абсолютно, э, абсолютно логичны абсолютно понятны уже когда испытывается на уровень шума ЮниТрак и шум там с огромным запасом почитайте обязательно эту новость то есть это уже подготовка к сертификации ЮниТрака я с нетерпением жду сертификации этого уникального действительно подвижного состава и уникальной системы потому что грузовое направление это конечно ну Просто бомба в формировании нового мирового ВВП. То есть это действительно то, что ждет весь мир не меньше, чем ждет гиперскоростей, допустим, перемещения 1250 км в час. И поэтому, друзья, так как приходит признание, приходит понимание и все-таки есть, наверное, пророк в своем Отечестве, технология SkyWay, непосредственно ЗАО технологии, так как Анатолий Эдуардович, Надежда Геннадьевна в тот момент находились в Арабских Эмиратах, еще продолжались переговоры, то представители так скажем, приближенные в руководстве Анатолия Эдуардовича Юницкого получили уже заслуженную абсолютно премию как технология года. То есть это произошло 12 апреля, это лучшие достижения в строительной отрасли Республики Беларусь. А компания, которая, соответственно, отвечает за подрядные работы на технопарке и так далее, то есть получила награду как объект года, ну, я бы назвал это, наверное, технология года в мире, а не только Республики Беларусь, и объект года в мире, а не только Республики Беларусь. Но, друзья, пока разминаем так скажем, наши мышцы, чтобы совершить такой действительно марафоновский забег уже по строительству сети адресных проектов. И многие спрашивают по адресным проектам, начали они реализовываться или нет. Друзья, конечно, начали. И в физическом воплощении, как только можно будет что-то показывать, территории там и так далее. Скорее всего, это будет показывать уже средства массовой информации. Это все уже узнают. Ну и в завершении своего вещания я хочу уверить тех людей, которые преклонного возраста, либо тех, которые не разбираются в сети, именно вот в системе блокчейн, даже... Люди преклонного возраста, вот про 70-летних бабушек, дедушек спрашивали, и про студентов, которые, ну, так скажем, есть такие студенты, которые войти не разбираются, все смогут разобраться в интерфейсах. Потому что платформа делается изначально для бизнеса, не как наш прародитель BitShares, которая все-таки как блокчейн решение было сделано Даниэлом Ларимером который сейчас рождает EOS. Ну и EOS нам очень сильно пригодится. Почему? Об этом будем говорить в следующих наших вещаниях. Всего понемножку, всего помаленьку, потому что тема действительно э, достаточно сложная, и мы будем э, вводить в курс дела постепенно. Ну и у нас нет цели на самом деле рассказывать на вебинарах э, про платформу, потому что э, настанет время, когда будет специализированное обучение, и, друзья, вот там действительно уже будем обучаться конкретно и сугубо этому. Ну а в традиции я хочу завершить свой монолог фразой, которая приобрела смысл с запуском платформы. «Строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу мир Транснету», то есть сети адресных проектов. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. Благодарю, Алексей. Я думаю, что наши вебинары имеют определенную свою специфику, то есть на как, как и что мы ориентируем. То есть видите, что мы акценты все, всегда показываем именно развитие технологии, именно новости инженерной школы. И при этом мы много с вами обсуждали, делали делал ожиданий по поводу запуска платформы. Мы все-таки и спозиционировали, и показывали, друзья, сейчас это все Приобретает свои абсолютно такие уже четко выраженные очертания, что мы создаем именно специализированный инструмент для запуска и работы с направлениями и с адресными проектами. Все, что связано не только со Skyway, а именно с инженерной школой Юницкого. И наша задача это все оцифровать, привести единому стандарту, организировать и дальше... Будет создаваться несколько направлений. Это и трастовое управление и активами, и средствами, финансами. И адресные проекты, и непосредственно капитализация, связанная с непосредственным строительством и эксплуатацией конкретных трасс. Поэтому что-то твоего имени уже это самое пишут это самое, комментарии. Андрей, посмотри там на, на хулиганов. Ну видите, друзья, мы уже начинаем несколько, не то что отвлекать, а уже на троллей смотреть несколько по-другому, понимаете, потому что если вспомнить сейчас эпопею с этим, ну я не знаю, там убогим онлайнером, который там пытался показать, что фанерный подвижной состав, что-то не жибка, что три года или пять лет там показывают одно и то же, то понимаете, сейчас, когда все на это смотришь и приглашаем мы регулярно всех приглашаем этих деятелей и на какая такая фраза, лично мне сказали, что а где у вас подтверждение того, что к, соответственно выставке и к экспонату Skyway был такой большой интерес в Берлине, как вы говорите. Но в этот раз придется, наверное, и трансляцию прямую поставить. Ну, может быть, даже кого-то из убаймера лично пригласить для того, чтобы. Так, звук, звук, звук плохой. Так, хотя я звук не трогал. Андрей, вячеслав как, как звук у вас? Чуть громче. Так, Лучший звук. Так, Владимир, приветствую, Павлов. Владимир, хороший звук. Ну, может быть, да, то есть все, все хорошо. Ага. Поехали, поехали, Вот, поэтому, друзья, троллям, понимаете, все сложнее и сложнее. И вы же понимаете, с каким юмором мы сейчас относимся, что когда они увидят наши проекты, программы, действительно реальные уже с космическими насколько это будет воспринято, если с таким энтузиазмом они обсуждали вот эту э, тему, что на джакузи в Париж, на как юни-джакузи или скай-джакузи, как они это называли, а сегодня, когда руководство кантона э, ну, местечко сам бердонина рассматривает многосекционные гостиничные номера, где может быть в одной джакузи все это перемещаться, то просто начинаешь смотреть, что, ребята, вообще-то это уже реально, у вас-то это все хихоньки -хих -хих -хих -хи фантастика, а мы реально уже сейчас рассматриваем вопросы проектирования подвижных мобильных именно гостиниц, для того, чтобы увеличить количество притоков именно в горные районы, без строительства там капитальных зданий. Вот. То есть это тоже, друзья, все идет и на сегодняшний момент, когда реально обсуждается уже космическая программа. Я понимаю, сколько они сейчас постараются вылететь и грязи и сарказма на то, что типа, еще нет э, ю, Юни э, Саун, а мы уже делаем спейс э, Сауны. Но что, друзья, всегда мысль должна как -как идти несколько впереди. Мы это, называем, это горизонт, э, горизонт и называем ⁇ это горизонты планирования ⁇ Потому что нельзя, находясь в сегодняшней ситуации, нельзя с сегодняшним мышлением увидеть, а тем более запрограммировать, а тем более, друзья, создавать то, что будет, будет делаться завтра. И как раз и корпорация Skyway, и вообще направление, то, что мы с вами занимаемся, это, друзья, создание этого будущего. И мы с вами, обладая, мощнейшей научной и интеллектуальной подоплекой, мы как раз можем сегодня четко утверждать и говорить, в этом есть определенная и научная, и инженерная, и финансовая инвестиционная ответственность, что мы создаем то, что никогда никто не делал, а сейчас мы уже можем говорить, что мы создаем то, что никогда никто даже не декларировал, даже не пытался этого описать. Но это, друзья, тоже очень такая высокая, ответственности, как вы понимаете, что не сразу мы к этому подошли, не сразу мы могли таким образом выражать и четко цели поставить, потому что очень большое количество из нашего, друзья, сообщества Skyway, которые говорят, ну как, как вы можете говорить о космической проекте, когда мы еще тут не построили ни одного адресного проекта. Понимаете, друзья, это может говорить только с точки зрения обывательской, то есть кто говорит, что пока я не увижу движущегося енибайка я в это не поверю. С точки зрения профессионалов, транспортников, они говорят, пока я увижу испытательный полигон, я никогда это не вижу. А теперь, с точки зрения инженера Юницкого, который вынашивает эту идею 40 лет, сегодня она реализуется. И ему надо идти дальше, потому что сидеть и ждать, когда весь мир построится в сети Skyway, возникнет трансфер, только потом двигаться дальше. Друзья, это бесконечно роскошь с точки зрения траты времени. Поэтому для Юницкого мы же постоянно сталкиваемся с тем, что он постоянно идет, начинается делать одно, уже начинается реализовываться, начинает оформляться, он уже идет к следующей идее, к следующей идее. Потому что, друзья, самый важный и цельный ресурс – это время. Его мало у всех. И у нас те, кто стоит за этим проектом, особенно. Поэтому а из тех громоздких задач, которые надо решить, конечно, у Юницкого время сжато э, до секунд. И поэтому роскошь тратить времени не сегодня нет. Поэтому очень многие вещи сегодня начинаются уже запускаться, не дожидаясь того, как э, будет это воспринято с точки зрения восприятия там, или, или не будет. Время пришло, потому что... Весь мир, особенно передовой научный бизнес мир, к этому готов. Вся экология, точка невозврата подходит к тому, что сегодня уже надо бить во все колокола и говорить, что мы должны техногенную экономику заменить на экогенную, должны прийти технологии, которые не калечат природу, а лечат природу и то, что мы должны не разрушать окружающую среду вокруг нас, а создавать ее более комфортно. Для этого надо убрать сначала Двигатели внутреннего сгорания из движения, которым мы сегодня используем, авиацию как ракета, технику и э, двигатели внутреннего сгорания, брать для скоростного перемещения, заменить это на современные возобновляемые экологические источники энергии, это то, что решает. В домах мы не должны пользоваться теплом и электричеством, выработанные от невозобновляемых источников. Это все задачи в рамках Skyway. В рамках шестого технологического уклада они сегодня решаются. Следующая задача, которая стоит, чтобы сделать природу абсолютно чистой и планету комфортной для проживания, мы должны всю промышленность, всю индустрию вынести за пределы атмосферы. Для этого нужна новая транспортная коммуникационная система, Spaceway, новые технологии. И то, что мы говорили, Skyway это сегодня отработка, это сегодня первые шаги для того, чтобы реализовать эти проекты. И сегодня уже по мере того, как Skyway очевиден и идет востребованность этих технологий, можно это утверждать из того, что сегодня весь бизнес уже понимает, что новые цифровые системы, они просто заменяют сегодня сложившиеся десятилетиями или столетиями и банковскую сферу, и учетную сферу, и расчетную сферу, и, соответственно, систему финансирования, инвестирования. Вот, то есть тот, кто не будет идти в ногу со временем, он просто выпадет за юбилей. Э, его... Сегодня тот, кто не вошел и не начал работать с миром интернета, то есть кто сегодня не работает в системе 1 из бухгалтерии, он просто выпил сегодня из бизнеса, процесса, из налогового процесса, то есть взаимодействия с государством, из заказов, которые сегодня идут, потому что невозможно это строить. Тот, кто сегодня не получает и не работает с информацией, которая идет в интернете, он просто отстает и находится уже нет этого бизнеса. Поэтому, друзья, это время, которое ускоряется, это то, что сегодня дает нам новую форму, новые возможности, потому что мы, друзья, коллектив, сообщество людей, которое сформировалось вокруг инженерной, инновационной идеи, которую дал Юницкий, мы сегодня сформировали и являемся кости скажем там, ядром системы, которая называется крауд инвестинг, то есть инвестпроводящая система, это когда интересы десятков, сотен тысяч, а сегодня вплотную подошли, и уже перешагнули, количество людей, находящихся в нашем информационном поле, за миллион человек, это тех, кто зарегистрированы в наших ресурсах. Соответственно, это новое направление, когда мы показываем тренды, мы показываем востребованность, и это становится именно тем той точкой, приложение инвестиций той интересной привлекательной, точка которая будет давать рост и доход на уже прямые инвестиции эта система вся друзья сегодня зарабатывать сделать конечно когда мне начинают задать вопрос как вы относитесь к тому что происходит там во внешней политической системе там много вопросов по сирии задают по донбассу еще друзья конечно нам это сегодня радость не добавляет к тому сложному процессу, который мы ведем, конечно, еще вот эти сложнейшие процессы, сложнейшие противоречия, которые идет сегодня в мире, она нам радость не приносит. Вместо того, чтобы заниматься созиданием, вместо того, чтобы осваивать новые территории, новые месторождения, строить новые трассы, создавать новую экономику, мы видим, как люди тратят огромное количество усилий, ресурсов, чего угодно, так сказать, огромного количества времени для того, чтобы, наоборот, разрушать а Поэтому мы всегда себя позиционируем, друзья, мы вне политики того или иного государства, мы вне политики того или иного религиозного или национального правления. Мы, друзья, занимаемся тем, что мы строим SkyWay, спасаем планету, то есть в прямом смысле от экологической катастрофы, от гибли на дорогах, от того, чтобы не использовать невозобновляемые источники энергии. Мы избавляем сегодня экономику от тех дефицитов, которые могут приводить сегодня к конфликтам, дефицит воды, дефицит ресурсов тех или иных минеральных и неминеральных, дефицит территорий, сегодня Skyway решает все эти проблемы. И Мы говорим, друзья, что давайте развивать Skyway, и мы уберем все причины, которые сегодня приводят к противоречиям, из-за которых сегодня пытаются кидать друг друга ракетами или там, еще что-то происходит Это, друзья, с нашей точки зрения большая глупость. И то, что мы сегодня говорим, наша единственная цель. Возможно, строй SkyWay, спасай планету. И Technology United, это то, что технологии объединяет. И здесь, друзья, мы говорим, что будет дальше. И здесь однозначно можно сказать, интернет убрал границы между информацией. У нас сегодня здесь на вебинаре люди с десятков стран, со всех континентов, говорящие на многих языках, но так как переводы, значит, мы доводим, доводим это не только для русскоязычных людей, а вообще для людей, которые говорят на, лю, на любых языках. Поэтому мы говорим, интернет убрал границу между информацией, транснет уберет границу между государствами. И хотят это сегодняшние чинуши или те, кто пытается разыграть сегодняшние, или это не хотят, это, это будет также неизбежно, как интернет открыл всю землю. и Сегодня каждый, кто находится в информационном поле земли, может пользоваться всеми информационными ресурсами. Друзья, потребность, и это не неизбежность, которая была реализована за последние 30 лет. Транснет точно так же, друзья, уберет границы, раскроет страны и континенты, и сделает мир абсолютно свободным по перемещению и свободным по развитию. Опять же, хочет кто-то это, друзья, или не хочет, это... Абсолютно вопрос. И третий момент, что при смене технологических укладов всегда происходят глобальные изменения в мире. То есть это и исчезновение в начале 20 века четырех основных империй, которые существовали тысячу лет. С входом шестого технологического уклада, то есть эры интернета, распалась и советская империя и мир стал не двухполярным, а общим с точки зрения целей и задачей. И сегодня говорят, а что сегодня произойдет глобальное изменение. Друзья, сегодня приходит конец и происходит трансформация самих транснациональных корпораций. Вот этих вот самых, скажем так, сложных воплощений, которые являются сегодня таким воплощением капитализации или власти денег, когда люди, добывая ресурсы в, развив... в развивающихся странах, потребляют груп вместе, абсолютно не заинтересованы в том, как живут люди там где это всерьез добывается. И это транснациональные корпорации, которые сосредотачивают интересы только в своих собственных точках приложений. Сегодня мир меняется и уходит время транснациональных корпораций. Приходит абсолютно новое время. Это время децентрализованных систем, децентрализованных корпораций, децентрализованных объединений. И то, что сегодня дал первые наметки, показал биткоин в своей системе, потом то, что сегодня делается на PowerForce 26 графен, то есть это децентрализованная система э, учета и распределения. Это как раз, друзья, первые шаги, которые будут действительно делать мир новым. Но об этом, друзья, мы с вами еще поговорим в другое время, на специализированных курсах. Сегодня можно сказать одно, что тот процесс, который мы запускали на, на котором мы прилагали все силы, то есть Алексей сказал 200 дней, я бы я тут тоже сейчас подбивал по, по командировкам, у меня были вот за прошедшие месяцы, допустим, там, июль, август, когда был когда активные перемещения, когда у меня было по 26 перелетов в месяц, это не значит, что я 26 проводил конференции, бывали дни, когда в день было по 4, по 5, по 6 перелетов, вот, то есть это друзья вот как раз Такая неимоверная нагрузка, которая сегодня идет на всю команду. Я уж не говорю про Анатолию Даровича который лично перемещается всем в день переговоров. Там Виктор Бапурин, там, это, это сегодня делал всей команды. Вот поэтому, друзья, мы с вами работали. И мы сегодня можем сказать, что Транснет начал реализовываться, начал создаваться, поэтому строй Skyway, спасай планету. Это для нас уже диск, который мы реализуем. И второе, это дай дорогу в мир Транснета, друзья. Это наше общее. И то, что я очень люблю, это Technology United. Друзья, технология объединяет. И мы знаем эту технологию, и мы, друзья, ее создаем. И каждый из вас к этому причастен. И поэтому много, конечно, в наш адрес говорится и положительного, и отрицательного, друзья. Но когда очередной раз, вот я прям с большим предвкушением в пятницу буду на эко -технопарк. я прям просто я там не был больше месяца, просто реально могу сказать, друзья, соскучился, потому что когда видишь это все своими глазами, когда. И тем более, когда в присутствии Юницкого мы обсуждаем планы на будущее, когда ты в окно окно смотришь, у тебя бегают юнибайки, в другой юнибусы, чуть дальше юнитрак, э, легкая трасса, там строится четвертая трасса, здесь готовится супроизводительное. 200 миллионов тонн, и все это ты смотришь и видишь из окна, а планы уже по построению следующих систем Юницкий в, в очередной раз рисует на доске, и, друзья, это также понятно, что следующим шагом это также становится очевидно. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету, технологии Unites. До новой встречи, друзья. Соответственно, следующий вебинар у нас еще будет до смены десонта, то есть поэтому у нас будет время еще вам напомнить. И говорить, друзья, уникальные моменты, не упустите эту возможность, просто не упускайте эту возможность для того, чтобы принять все более активное участие в этом процессе. Все, друзья, всего нового, давайте, всего доброго, до новых встреч.